Погнали, друзья! Ну что ж, гомонил немножечко, друзья. И сегодня в наш обзор попадает такая игра, как Refight The Last Warship. Это у нас, значит, морские баталии на вот таких вот огроменных кораблях, да. Кораблей у нас здесь несколько вариантов присутствуют. Я так понимаю, это слишком тяжелые Немножко полегче, да, типа средние и самые легкие, маленькие, но быстроходные суда. То есть, а сегодня основная цель донести до вас, дорогие мои подписчики и зрители моего канала, то вообще, что это за игра такая интересная. Она появилась совсем недавно, 14 марта этого года релиз состоялся. И она, самое что важное на сегодняшний день, бесплатно, друзья мои, то есть поиграть можно в нее очень легко и просто, скачав и запустив, всего лишь ничего, ничего большего, как говорится, для этого делать не нужно. Итак, значит, попробуем, давайте прокатимся. Я тут уже одну боевочку откатал, ну, естественно, слился, что неудивительно, потому что я ни разу в нее не играл, да. Управление, конечно, здесь специфическое. Давайте посмотрим на элементы управления, вкратце, на интерфейс, что у нас здесь представлено, да. Сразу же хочу сказать, что пока поддержки русского языка в данной игре нет, но я думаю, что в будущем, в ближайшем русский язык все-таки введут. Так, хотелось бы посмотреть на настройки. Давайте посмотрим. А, нет, видите, только английский и китайский или, или японский. Я не сильно разбираюсь в, в иероглифах, поэтому не могу сказать точно. Так, значит, смотрим далее. Что у нас здесь есть? По настройкам графики у меня стоит а, по умолчанию. Я тут ничего не настраивал. А, Попробуем так, то есть, но ну, я вижу, что уже немножечко проседает. Далее смотрим, что у нас здесь есть. Лобби нашего корабля, значит, это мы здесь можем обозревать его, настраивать, я так понимаю, да? Далее смотрим, какие-то дополнительные опции нам тут открываются. В этой вкладочке такие, как, видимо, покраска, нанесение каких-то эмблем всяческих разных, которые именно на внешний вид нашего корабля, так сказать, влияют. Ну и вот это, я так понимаю, даже какое-то оружие. да. То есть мы тут настраиваем как внешний вид, так и вооружение, так и, как говорится, все остальное. В общем, надо разбираться, смотреть в каждой вкладочке, как говорится... Так, да, тут еще вот есть такая возможность прокликать еще ниже, то есть тут гораздо больше а, всяких вариантов. Как вижу, мне а, открыто ровным счетом ничего а, практически во в каждой вкладочке, да, вот здесь, я так понимаю, должны быть какие-то варианты. Но это, скорее всего, из-за того, что у меня, а, как мы видим, а, где тут у нас а, отражается ранг-то наш, а, в общем, минимальный, скорее всего, уровень из-за этого... А, Доступно ровным счетом ничего, но мы не удуваем и смотрим, что же у нас дальше Так, значит, ага, это, я так понимаю, какой-то а, тир, в котором мы сейчас наверняка находимся И, как видите, здесь все у нас заблокировано Тут у нас наверняка всякие какие-то награды, всякие заслуги, да, и прочие моменты представлены так, ладненько, идем дальше. Здесь у нас магазин, в котором, естественно, можно покупать всякие плюшки, ватрушки. Но у нас сейчас, как видите, в нашем кошельке полный ноль, поэтому мы Проходим мимо, так сказать, этого раздела Идем далее, отсмотрим здесь Какие-то тоже видно достижения Или что-то в этом роде, в этом окошечке И у меня подсвечено Скорее всего, это знаете, что это Наверное, типа ежедневных заданий да, Которые нам необходимо выполнять Чтобы, допустим Что-то нам додали за это Так, да То есть это, скорее всего, окно квестов, заданий И прочего Так, дальше идем, это у нас тоже магазин так, ну здесь магазин, я так понимаю, различных каких-то предметов, да, а здесь у нас магазин игровой валюты, да. Так, все понятно, идем дальше. Так, uh, Season Level 2, я так понимаю, это все-таки какой-то uh, мой ранг на текущий момент, который я уже заработал, откатав одну боевочку. И здесь у нас прочее, то есть тут сообщения, настройки и награды, я так понимаю. Точнее не награды, а первенство тех игроков, кто уже достиг каких-то высот в данной игрушечке. Ну ладно, давайте все-таки уже без... Uh, как говорится, дело нормального обзора у нас а, не получится. Приступим все-таки уже к делу, да, и попробуем а, все-таки посмотрим, какой у нас геймплей ожидает, друзья. Давайте а, нажмем, так, выберем сначала корабль. Я в прошлый раз катался вот на этом, на огромном батискафе, я не знаю, как он называется, в, ко в корабельной теме я полный ноль. В общем, линкор какой-то здоровенный тут у нас, да, то есть самый тяжеленный. Вот тут есть, видите, у него характеристики, как мы видим. Ага. Так, дальше, это у нас средний. Давайте я попробую все-таки на среднем покатаюсь сейчас для разнообразия. Раз уж мне их дают, так сказать, бесплатно, то и вас почему бы и не воспользоваться. Ну что ж, давайте, поехали в бой, друзья. Посмотрим, на что способна эта посудина. Да, вот как мы видим под... под... Происходит сейчас подбор, допустим, игроков, и, как видите, по времени... Достаточно пока что непонятно еще Сколько мы сможем здесь прождать Но в прошлый раз я ждал где-то около 30 секунд А это достаточно неплохой результат, я вам скажу Потому что в подобных играх, в таких вот онлайн батлах Бывает, что ждешь гораздо больше Особенно в тех, которые недавно вышли А эта, друзья, игра совершенно недавно вышла 14 марта 2019 года Ну вот, мы продолжаем до сих пор ждать Пока что не можем, команда видимо не сформировалась, поэтому ждем друзья, что я могу сказать, тут у нас еще, вот и видите как минимум меньше минуты мы прождали и уже я так понимаю бой у нас состоялся. Так, вот тут у нас подготовительное, я так понимаю, окошко. И здесь мы можем посмотреть, что у нас на нашем корабле сейчас присутствует. Это какие-то торпеды, это какие-то ракеты, снаряды и прочие вещи, да. Так, вот это, я так понимаю, мое основное корабельное оружие, которым я буду наносить свой основной удар. Так, мы видим, что 14 секунд остается, я так понимаю, мы подплываем, да, к месту нашей битвы. Видите, сколько много кораблей, я не знаю, сколько здесь их, и не могу подсказать пока, как посмотреть-то их. Наверное, какая-то есть клавиша, отвечающая за это. Так, вот, пожалуйста, наша карта. Карта, я так понимаю, постоянно одна и та же, потому что в прошлый раз действительно такая она в точности и была. Вот, то есть плавать придется, ребятки, на одной вот такой вот карте. Вот эти вот кружочки это всевозможные э, места то ли появления игроков, то ли бомбардировочных ударов, то ли еще чего я точно сказать пока не могу. Также здесь, насколько мне стало понятно, есть такое же кольцо, как во всех батл-роялях, то есть мы, ну это для того, чтобы заставить нас предпринимать какие-то действия, все уже наверняка это знают, что сейчас рассусоливают по этому поводу, все играют в батлы рояле и все знают, что это за кольцо, что за зона, выйдя за которую, естественно, мы... Говорится, делаем себе харакири, если выражаться таким языком. Так, значит, идем мы с какого-то... Так, вот мы, я смотрю, с середины начинаем практически. Или это не середина, или вовсе. Да, на клавишу «М», кстати, можно открыть карту. И вот мы видим, где мы сейчас находимся. Наша основная здесь задача — собирать вот эти вот разные плюшки, которые расположены у нас по левую и по правую, и, по... и спереди по курсу стороны. Так, вот это, я так понимаю, ремкомплект, э, вот этот вот, который мы сейчас... Э, вот, кстати, забирать, ребятки, можно на буковку Т, вот этот э, непонятно какой комплект я уже забрал. Я немножко не различаю, что означают синие и голубые и прочие комплекты, но какой-то смысл э, у них свой по-любому да есть. Так, смотрим значит, дальше, едем дальше, точнее не едем, а плывем. Так, вот туда я вот хочу, там много-много-много всего. Ребята, тут для того, чтобы контролировать скорость, нужно просто нажимать клавиши V и S. То есть вперед-назад, и мы как будто бы регулируем. Так, у меня, похоже, проблемы, потому что я смотрю сейчас зона, куда мне нужно плыть. Она сместилась в другую сторону, и я, наверное, все-таки не поплыву сейчас туда, иначе мне со временем придет кирдык. А я этого не хочу, я хочу... Поплавать как можно дольше. Итак, набираем максимальные обороты. Заворачиваем мы, конечно, здесь как будто бы какой-то многовагонный локомотив, состав. Вообще практически никак. Очень долго рулится, ребятки. Очень-очень медленные некоторые моменты происходят. Ну да, мне сейчас важно в центр кольца попасть. И по пути я постараюсь все-таки собрать вот то, что у меня попадется. Так, значит, тихонечко плывем. Я даже не слышу, что у нас там происходит. Если мы приблизимся, то мы услышим, как у нас здесь... Так, вот я уже могу взять на Т. То есть не обязательно нам подплывать впритык к этим штукам. Вот к этим разбросанным везде штучкам. Можно просто лишь плыть в эту область, где она находится. И у нас появится вот здесь выше над картой буковка, как, где мы можем, допустим... Вот, по мне уже огонь открыли. Где мы можем забрать ту или иную полезную штучку. Так, вот я тоже пытаюсь, открываю огонь. Да, то есть по мне уже открывают огонь. Ага, так, у меня есть возможность на четверочку восстановиться, я так понимаю, я это использую. И мы плывем все-таки куда нужно. Да, то есть по мне ведут координированный четкий огонь. Надо бы ответку, ответочку какую-то дать, иначе он меня так и будет пытаться вырубать. Так, да, вот он опять попадает. Так, берем на Т, что у нас есть. У нас ремкомплекты, вижу, есть. Так, давайте пробуем, попробуем сейчас мы в него попасть. Вот я тоже даю ответку, но как вижу я не попадаю. Используем ремкомплект. Да, то есть я не знаю, как здесь пушки фиксировать на одном месте. Но вот этот паренек, смотрю, меня контролит жестко. И я, если честно, не знаю, как точно. Вот я, по-моему, тоже в него сейчас попал. И как видите, когда мы наносим дамаг, у нас вылетают определенные циферки. Вот, из-за того, что я сейчас плыву, ему э, сложнее немножко попадать в меня. Так, что сейчас происходит, я немножечко не понимаю. Так, ну, на надо иногда стрелять с упреждением, я так понимаю, когда особенно э, противник на ходу. Так, мне нужно срочно в вот ту вот зону и куда-нибудь за остров. Так, тем временем в меня продолжают накидывают, а этот парень, который там плывет, он собирает всякие разные плюшки. Я вот стреляю буквально наугад Я не знаю, как здесь прицеливаться Можно ли здесь вообще фиксировать оружие свое Я думаю, что можно Так, вот давайте вот так вот попробуем Сейчас постреляем по нему Может быть даже и попадем, да, не знаю Вроде попало, вроде нет Так, ну ладно, продолжаем дальше плывем Вот, смотрите, сейчас вот вместо того, когда я вот плыву куда-то смотрю Вместо того, чтобы мне зафиксировать оружие В определенной как бы области Так, использовал я огнетушитель Мне повезло так, секундочку, я что-то отвлекся. Меня, как мы видим, жестко очень раздамаживают. И это все это делает один корабль. Я вижу, что он набрался просто вооружения и начинает по мне бомбить как следует. Так, ну а мы плывем вот туда. Я вижу, там уже есть корабли, которые также воюют. И сейчас мне придется туговато. Так, ну, собственно, давайте пробовать, что я могу сказать. А, вот у меня есть там какие-то, так, ракеты. Можно поменять на зажигательные, я так понимаю. И как-то вот фиксировать бы оружие научиться, но я пока этого не знаю. Так, ладненько, будем пробовать а, воевать, так сказать, на угад. Я сейчас не пойму, почему у меня никакой ни ни стрельбы нет. А, он просто перезаряжал, видимо. Так, вот я сейчас выстрелил и толку... Вот он вроде взорвался Так, берем рем ремочку Берем еще огнетушитель Я так понимаю, что сзади Меня все тот же типок Пытается накидать Так, вот там еще типок И вот там еще типок Так, у меня опять подгорело Я тушу все это дело Так, давайте вот под сюда подплывем Так, я так понимаю, у меня опять подгорело Мне тушиться сейчас уже нечем а, вот такая вот, ребяточки, здесь игра получается у нас напряженная Нужно как-то правильно здесь наводиться, правильно стрелять Так, вот тут что? Это остатки у нас от старого корабля, скорее всего, да? Но я не, ничего подобрать не могу, здесь просто реально какие-то остатки ничего с ними делать я не, не, не смогу Так, подъезжаем, значит, берем что-то мы, не знаю, что это вот туда бы мне подъехать, там вроде и ремка есть и все, все, все. Так как будто бы здесь никто и не проплывал. Я вижу, вот там он слева сверху плывет паренёчек, с которым мне, скорее всего, придется повзаимодействовать. Вот, так что, ребятки, надо все-таки здесь привыкать к тому, что нас ожидает. Нужно уметь прицеливаться, уметь сводить оружие. То есть привыкать, в общем, к управлению. У меня же вторая боевка и поэтому я вот так вот жестко лажаю. Вместо того, чтобы, например, где-то сидеть, аккуратненько выжидать. Так, ну ладненько, давайте едем дальше. Так, нам тут попадаются еще всякие плюшки в виде щитов. Я так понимаю, сейчас я взял щит. Вот там вот есть ремкомплект. Надо бы тоже его взять. Вот там вот есть корабль, который, в принципе, можно уже пообстреливать. Попаду, не попаду. Так, вот это что у нас такое? Давайте будем пробовать стрелять. Может быть, даже и попаду. Так, как я вижу, у меня стоит какое-то, видимо, оборудование еще на корабле, которое периодически само накидывает, да? То есть мне даже не нужно а, ничего нажимать. Оно просто само на набрасывает потихоньку ему туда в пачку и все. Ну и мы еще поможем основным корабельным. Когда зелено подсвечивается, я так понимаю, что есть шанс попасть туда, в противника. Но опять-таки надо же предугадывать куда лучше всего пальнуть. Так, ладно, мы немножечко сменили, да, курс. не разрядили обстановку. Так, там какие-то, вижу, с парашютов даже плюшки скидывают. Пока мы держимся в нормальной зоне, так, надо подремонтироваться, пока есть возможность. Кто-то постоянно в меня накидывает. Точнее, даже не в меня, а куда-то там. Этот парень куда-то вообще решил уплыть, видимо, за пределы карты. но ну, а мы потихонечку плывем. Я вижу, там на пути у нас ремкомплекты. Так, это вот такой сигнал сигнализирует нас о бомбардировке. А тот парень за, за пределы кольца уехал. Мне кажется, он немножко неправильно сделал. Так, а мы тем временем накопили кучу снарядов. То есть мы бер... везем огромное количество э, снарядов. То есть, как вы видите, 113 АС штук. И всегда кто-то стреляет, но похоже это с моего корабля, да? Так, давайте вот подъедем туда. Нам надо набрать все эти комплекты, забрать. Так, давайте еще отремонтируемся, чтобы у нас кораблик был как новенький. Вот, то есть так, сначала накидывали жестко мне, а теперь я вроде немножко отдышался. Да, и вот там вот вдалеке, как мы видим, к нам постепенно приближается то самое кольцо, за пределы которого выезжать критично. Так, взяли еще одну ремку. Почти что отхилились на максимум. Так, как здесь интересно фиксировать-то оружие, я не пойму. Вот это я не пойму. Ладно, будем как-нибудь пробовать. Так я до сих пор и не догнал до этого момента. Еще, это что у нас? Тоже ремка была? Так, вот туда надо левее подплыть, все собрать. Обязательно надо все собирать, это дело. Так, там я вижу тоже с той стороны уже идет зона, надо уже отсюда как-то уплывать. Но сейчас я буквально вот это все заберу. Это что это было? Это опять о бомбардировке нам сигнализирует. Так, это, по-моему, снаряды какие-то, или что-то в этом роде. Так, ну что ж, попробуем, тогда поплывем уже в другую сторону, потому что мы здесь по кромочке плаваем, ничего хорошего в этом, друзья, нет. Иначе нас просто зона это сожрет. Так, все, выплываем, вот я там вижу какие-то вроде взрывы, что-то горит. Так, а вот там что такое? Оранжевый, это, по-моему, какая-то высшая степень награды наверняка. Так. Так, так. Так, так, так, так. Постоянно кто-то палит. Постоянно слышатся выстрелы. Так, вот теперь уже кто-то в меня стреляет. Ага, я вижу вот оттуда сзади. Оттуда сзади. Вот как пушки фиксировать? Как же их фиксировать-то, а? Так, я пока держу курс туда. Так, ага, вот с той стороны есть. И сзади меня постоянно накидывает кто-то. Но оружие, конечно, долго поворачивается. Я, наверное, быстрее повернусь от того. Нежели куда-то еще. И я не попадаю. Так, подожди. Это что, возгорание было? Непонятно, на самом деле. Так, осторожно. Вот странно, оружие поворачивается. Очень странно. Так, используем ремку и пытаемся накидываем по чуть-чуть. Так, он в зоне бомбардировки, я так понимаю, да, находится? Я так понимаю, когда ты в зоне бомбардировки, то у тебя начинаются проблемы. И я попробую сейчас тогда а, немножко развернуться, выплыв, выплыв вот на того, который спереди паренька. Да-да-да, у меня оружия очень много. Есть, огнет... есть огнетушитель, а вот там вот как раз есть синька, которая мне, возможно, и поможет. Ох ты! Ну, парня вооружение уже серьезное, я смотрю. Мы сейчас попробуем в него подамажим немножечко. Так, ну пока он вроде мажет. А я вообще не попадаю. Я немножко не понимаю, как здесь точно целиться. Как точно здесь прицелиться, чтобы наверняка попасть. Тут надо или с упреждением учиться разбираться, или еще с чем так, давайте-ка по перезарядке будем стрелять, накидывать. Я вот не вижу, попадаю я или нет. Я вижу, как он стреляет в меня. Ну, как я. Так, вот сейчас выстрелил. Вроде как будто в него снаряды летели, но не совсем, да? Так, так. Ну вот я вижу, как он стреляет. И меня, похоже, сейчас развалит, да, если я ничего не предприниму. Так, так, так то у меня не ремонтируется я вроде а у меня у меня уже сейчас все короче развалит мне друзья не успею я отремонтироваться это прям жестко в меня сейчас продамажили не пойму чем все кранты мне друзья кранты я прям даже не пойму чем это так меня сильно продамажили то кто же меня так сильно продамажил что у меня прям вот-вот были вроде хпшечки, и тут на тебе уже их нет. Я не понимаю, на чем я еще тут держусь, но у меня походу уже все. Меня уже должны развалить. Какие-то орудия у меня на корабле стоят, которые постоянно пытаются наносить дамаг. Так, а вот если туда попробовать сплавать? У меня буквально несколько выстрелов осталось, и все. Я ему сейчас вот в корму захожу... Вот, все, ребят, меня взорвали Ну, держался, как говорится, сколько мог Да, то есть пока что много непонятных моментов, непонятных вопросов, ребят Если кто уже сталкивался с подобными, так сказать, моментами в данной игре То пишите, пожалуйста, в комментариях, как и чего Даже элементарно, как, например, фиксировать оружие Когда сам поворачиваешь в какую-либо другую сторону Вот это тоже очень важно Так, ну давайте мы попробуем сейчас завершить этот бой а, Так, где тут можно выйти? Старт матч, ретурн, выйти в лобби. Давайте следующий матч начнем тогда. Да, еще раз попробую откатать и посмотрим, что же из этого получится. Если настройки посмотреть, ну у меня с английским на самом деле проблемы, поэтому ничего не могу. Fire это огонь, X, так, так, так, P, какие клавиши хотя бы задействованы. P, U, F. есть клавиши, да? Это M, это кнопочка у нас карты. В, это... Так, конс... Вот, кей, Так, что? Z, X, P. Это понятно, управление. Порт, Е, E. Q. Ну ладно, сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать, друзья. Ищем следующую боевочку. Как мы видим, 43 секунды уже прошло. Вот такая вот у нас игрушечка Refight Warships. The Last Warships. Такая игрулечка у нас получается. Достаточно интересная. Ну, своеобразные танчики, но только корабли. Вот, давайте следующую боевочку откатаем, попробуем. И посмотрим, что же мы сможем здесь настрелять. Так сказать, вступительный момент. Здесь мы можем регулировать свою скорость, так сказать, потренироваться, поуправлять. Карта здесь не работает. Ага. Так, ребятки, а, обнаружили для себя, что на shift мы все-таки можем прицеливаться. На shift шифт может нас прицелить куда надо. И это очень хорошо. А вот как зафиксировать, как зафиксировать орудие, чтобы оно не поворачивалось? Когда, допустим, я кручу к башкой своей. Вот это мне неизвестно. Вот это очень волнующий такой момент, но мне, к сожалению, это неизвестно. Так вот, ну вот хотя бы я научился приближать, а это уже хорошо. Это уже мне нравится. Да, сейчас, думаю, у нас будет результат немножечко получше. Потому что я научился приближать. <с> у меня теперь появился прицел. Будем поточнее бить. Да, но это как обычно во всех играх подобного жанра, что с прицелом лучше издалека лупить. Когда ты подъезжаешь более близко к своему противнику, можно лупить и на шару, если ситуация того требует. Так, ну что ж, остается 13-12 секунд. Загружается наша карта. Мы можем появиться, я так понимаю, в любой из этих областей. Может быть, это просто по уровню корабля или какие-то зоны. Я не знаю, с чем это связано пока, вот эти круглышочки. Но явно они какую-то несут смысловую нагрузку в себе. Ну что ж, продолжаем. Откуда мы в этот раз начнем? Так, с самого низа. Замечательно. Сразу же, вот мне хочется узнать, что это за оранжевый такой... За, за оранжевая экипировка. Сейчас мы попробуем до нее доплывем. Там, кстати, две таких с той стороны. Так, ну давайте по пути сразу же ремку возьмем. Сначала вот сюда сплаваю. А там, кстати, есть еще какая-то у нас пушка. Синяя, да? Ага. Я так понимаю, оранжевая лучше, чем э, синяя, потому что их не так много. Синки э, достаточное количество, белых вообще до хренища, А вот синьки, точнее оранжевых, очень мало штуковин. Так что давайте будем пробовать потихоньку. Так, я уже взял себе ремку. Вот там, мне интересно, это похоже оружие какое-то. Или что? Врагов пока не видно. Так сказать, из-за того, наверное, что сейчас еще туман. А вот теперь уже вижу. И теперь я могу уже стрелять. Посмотрим, как это сейчас у меня получится. Давайте немножечко с упреждением. Так, вот я попадаю по нему. Так, но ну, он видно, что быстрый корабль такой. Так, опять попадаю. Так, еще попадаю. Еще попадаю. Так, так, так, он все забирает, гад такой. Я хотел забрать. А он сюда приплыл и уже забирает. Но мы сейчас ему наваляем тут немножечко. Я понимаю, что и он мне тоже накидать может. Нехило. Так, мы уже мажем. Так, отлично. Не всегда же нам мазать, правильно? На, держи. Ну и он видно, что на маленьком судне плывет. Так, тихонько держим прицел. Держим его в прицеле. Немножко с упреждением бьем по его курсу. Он нас немножечко тоже коцает. Получай, получай. Так, он меня поджег. И я, к сожалению, ничего не могу сделать с этим. У меня потому что нет огнетушителя петушителя. так, мы взяли какое-то, я так понимаю, еще оружие но мы горим потихоньку, да ремку, думаю, можно использовать но не сейчас, я думаю, мы с ним все-таки сразимся и добьем а, у меня снаряды закончились, вот, ребят, такая ситуация тоже бывает это очень нехорошо, так, ладно, давайте использую ремку тогда а снаряды у меня закончились очень плохо. Едем за снарядами. Срочно нужны снаряды. Я в огне, я горю. Везде враги. Вокруг меня окружают враги. Вот нам надо до снарядов доплыть. И тогда у нас дела пойдут. Я все по умолчанию думаю, что если зажать, к примеру, аль, то у меня пушки не будут поворачиваться, чтобы всегда фокусить с этой стороны. Но нет, друзья. Он меня потихонечку коцает и коцает. Так, так, так. Нехорошо, мне приходится. Не очень хорошо. Так, ну сейчас попробуем зарядимся. Так, есть, у меня появились боезаряды. Давайте попробуем сейчас ему накидывать потихоньку. На, получай. Как-нибудь. Так, у меня что, ремка появилась? Ремку задействовать надо. И еще огнетушитель. Все, я немножко залечился. Так, где он? Он тоже, кстати, отхилился. Как мы, наверное, уже можем понять. Но он уплывает. Он уплывает. Так, едем дальше. Едем дальше, забираем. Так, ну я так понимаю, он уже достаточно далеко уехал. Так, а мы применяем ремку, потому что мы... Очень сильно пострадали. У нас все горит. Нам нужно сейчас желать ремкомплект какой-нибудь. Черт, опять меня разбирает, друзья. Опять разбирает нубаса, привыкшего играть в эти кораблики. Видит, что едет какой-то нуб, точнее плывет. У меня такое ощущение, как будто у меня... Мой кораблик стал тише плыть. Давайте уже чего-нибудь ненормального... Я ж так сгорю нахрен на работе Ну, такие, ребят, кораблики Достаточно интересные Но тут надо, говорю, ага, он почти нулевой А я даже и не вижу Блин, как быть-то, а? Так, все, попробуем развернемся на него Но я думаю, что уже мне ничего не светит Я уже горю И мне осталось совсем немножко Кстати, да, я так понимаю, когда мы находимся Под вот таким вот огнем И когда мы уже нам мели, То есть нас почти развалили то у нас начинает все медленнее двигаться. Пушки двигаются медленнее. Так, что-то мы снарядов взяли. Мне бы сейчас ремкомплект какой-нибудь взять нормальный. Было бы замечательно. Орудие, оружие у нас очень медленно поворачивается. Я вот думаю, доеду я или не доеду до да, ремкомплекта. Так, так. Все подряд собираю, но мне это сильно не помогает. Вот мне бы сейчас несколько нормальных выстрелов попасть в него и развалить уже. Так, давайте попробуем. У меня же есть возможность такая. Почему бы и нет? Так, так, так. И еще бы разочек, и было бы вообще гуд. Все, ребятки, стреляю. И смотрим, что же у нас за этого получилось. Бабах! Есть! Мой первый сегодня корабль, который я подзарвал. Итак, смотрим э, ситуацию. С той стороны тоже одного завалили. Так, у меня остается мало очень шансов. Мне нужен срочно ремкомплект. Иначе меня тут и похоронят. Так, ремкомплект-то где? Я же сейчас только что-то вроде ремкомплекта взял. Нет, это я был не он? Ну ладно. Так, вот там я вижу корабль тоже, скорее всего, уже меня фокусит. Да, не очень хорошо у меня складываются дела снаряд то вроде есть. Так, а если вот это на четверку использовать, что это было такое? Это огнетушитель был. А что это было вообще, не понимаю. Это понятно, что сейчас огнетушитель стоит. А до этого-то что было? Вот, друзья. Так что надо, надо вам много, много в чем здесь а, разбираться. А, да, когда мы на нуле, скорость у нас, конечно, минимальная просто. И мне сейчас желательно подремкаться где-нибудь, а желательно вот туда вот подплыть. Так, а там что такое на карте с синеньким подсвечивается, я не пойму. Это, наверное, какой-то лут а от прошлого корабля остался, скорее всего. Ну да. Мы же так сейчас доплаваемся, нас тут, нас тут развалится временем. Давайте тоже покидаем немножечко в того паренька. Нет, кривовато я зарядил, надо вот так вот было с упреждением. Тогда будет, наверное, шанс на него попасть. Нет, далековато. Надо по пониже брать, вот так вот. Вот так пристреливаемся. А можно даже еще, наверное, пониже. Ну, по-моему, разворачивается, на нас идет. Я вообще-то хотел за ремкой съездить, а куда-то в итоге поехал, непонятно. Ну что ж, разворачиваем. Наша суденушка, мы уже почти трупы. Нам уже практически Хана. Но мы еще бьемся. А он, а он практически фуловый. Он практически еще полный. Так, где наша ремка? Мы вообще когда-нибудь доплывем до нее, нет? Я так понимаю, что можно фокус брать, да, его? Как-то там... Как-то можно брать его в фокус, но я не знаю, друзья, как. Сейчас мне везет из-за того, что я повернулся к нему только жопой. Скорее всего, поэтому он в меня слишком сильно хорошо не, не это не попадает. Там спереди тоже кораблик едет. Ну, короче, я так понимаю, исход этой битвы опять понятен. Мне опять наваляли, друзья. Вот такие, получаются у нас э, грустные кораблики. Грустные кораблики, грустные кораблики по морю плывут. Да, не светит нам сегодня победа, друзья. Но я опять-таки повторяюсь, я здесь, дилетант, зашел буквально посмотреть, друзья, и показать, что же эта игра себя представляет. Да, здесь можно прицеливаться, здесь по-любому можно фокус брать а врага, но я не знаю, как это делается. Думаю, поиграв еще, я непременно узнаю. Вот мне бы сейчас ремки какой-то взять, друзья. Дайте мне подремонтироваться, что ли, я не понимаю. В чем проблема подремонтироваться-то мне? Все по мне только стреляют и стреляют. А подремонтироваться никто и не дает нормально. Тут прям битва началась, битва. Дайте мне ремку. Дайте ремку, я же буду огрызаться. Вот я как так на таких небольших ХП вообще живу? Мне уже пора давно, так сказать, слиться, но я все еще живу почему-то. Это что там такое, торпеды какие-то, что ли? Что это такое было? Как я еще живу, друзья, я не понимаю. Вот если я доплыву до туда, ну, навер наверное, вряд ли я это сделаю, то, возможно, я еще и поживу. Но посмотрим. Нет, сейчас меня уже разберут. У меня осталось совсем чуть-чуть. Буквально на пару выстрелов. Пару выстрелов осталось. И все. Пока что попадаем. Так, что у нас? Где у нас ремка? -то? Я вообще не понимаю. Ремку мне! Ремку! Репку тебе, а не ремку. Все, друзья. Последний выстрел. И я уже пошел в ангар не дают мне ремкомплект но попадая в принципе я неплохо снимаю в отличие от него он в принципе редко когда попадает а у меня чаще получается не пострите по 1000 аж ваншочу ваншоч... ваншочу я его почему он меня не может вырубить я не понимаю видимо плохо попадает ремкомплект мне ребятки надо ремкомплект срочно на каких-то там крополях вообще живу. Как-то еще накидываю. Как-то еще взрываю что-то там. Может, потому что у меня какое-то супер оружие, я не знаю. Или что-то в этом роде. Ну, как-то, друзья, я все-таки попадаю и снимаю у него хпшечки. Может, он тоже не знает, как целиться. Поэтому у него не так хорошо идут дела, как у меня. Я-то вот при немножечко определился, но... Буквально несколько попаданий, и я все, я в ангаре. И ремкомплекта мне не видать пока, как собственных ушей. Давайте, может у меня получится его разобрать, а? Может быть, все-таки случится чудо чудное, диво дивное. Но у меня все, с каждым разом меньше и меньше остается хп. Все, меньше и меньше. Да, если бы какая-нибудь ремочка, я бы, наверное, уже подхилился и подольше бы пожил. Но мне буквально остался один выстрел прицельный, и я труп. Как-то удивительно получается, как я живу вообще ни, ни, ни на чем. <coughs> поточнее надо быть, поточнее чуть-чуть. Поточнее, друзья, надо быть. точнее чуть-чуть надо быть. Так, что-то у меня сейчас непонятки какие-то с управлением случились. То одно, то другое, друзья. Ну что же ты, попади уже по мне. Там какие-то торпеды, похоже. Вот, как-то странно, друзья, но я на буквально кропалях своего ХП я сумела одолеть этого врага. А там спереди еще один гад как раз подоспел. И я не знаю, куда сейчас деваться. То ли сдаваться, то ли не сдаваться. Не знаю, повоюем еще. Пока мы разворачиваемся, мы повоюем. Надо чуть пониже взять. И с упреждением. Чтобы прям в него все летело. И еще немножечко с упреждением. И вот так вот. Так, куда у нас снаряды летят? Ага, прям по нему, отлично. Давайте еще разочек. Вот они пошли, наши родные. А, мимо. Так, так, так. Он, кстати, тоже немножечко уже шотный. Если повезет... Не везет, ни хрена. У меня еще одни пушки подъезжают. Так, да, пока стреляем. Попадаем, друзья, попадаем. Видите, мы попадаем по нему. Еще две пушки подключились. Замечательно просто. А так много-то? Нам чем больше, тем лучше. Он, похоже, без снарядов вообще едет. Бесснарядный чувачок. Но тебе не повезло тогда, чувачок, если у тебя снарядов нет и ты меня не видишь? Я тебя сейчас, наверное, тут и разберу. Вот так вот, ребятки, и играются наши кораблики. Все, второй килл, охренеть, я сам в шоке над собой. Там еще один вдалеке есть. Тут у меня что такое? Как мне переключиться на... А... У меня же по-любому есть ремка, но я почему-то ее не вижу. Так, надо срочно ехать в зону. Надо в зону ехать, иначе меня здесь взорвут. А интересно, сколько времени а, мне нужно, и мне дается, чтобы быстренько отсюда свалить? Я вот этого не вижу. А, Вы, вот, ребята, если видите, то напишите в комментариях, где это отслеживать. А, я вижу, что мне нужно сейчас срочно переместиться обратно. Вот, но-но-но-но-но. Почему меня а, не ваншотит? Я не знаю. Так, а тут что такое? Кораблик. Он выглядит вообще целым. Выглядит вообще таким бодреньким. А, явно гоняет, что-то собирает. У меня уже три кила на самом деле. Мне бы сейчас неплохо было как-то подремонтироваться немножечко хотя бы. И было бы круто. Но пока я не имею такой возможности. Катаюсь тут, что-то собираю. Так, а это что такое? Это что это такое? Это что это я взял сейчас? Не пойму. Что-то я взял, но не пойму что. Так, ладно, плывем. Мне нужно срочно в, в ту зону, иначе мы здесь взорвемся очень быстро. Так, тот корабль тоже, я смотрю, повернул. Пушки мои нацелены на него. И они уже жухают потихонечку туда именно. Так, да, ребят, еще можно, кстати, отдаляться или приближаться. Так, кто-то уже жахлит здесь где-то. Где кто? Ну, это с моего корабля жахают пушки. Как вообще так можно? меня сейчас все, <смех> недолго я катал, ну, вот такая моя участь, она уже давно меня ждала и все-таки э, настигла, так сказать, меня. Ну что ж, могу сказать, в принципе, игрушка достаточно неплохая, то есть геймплей своеобразный, конечно же, ну медленноват, если честно, для меня, я привык к более динамичным играм такого жанра.